Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Ребята, кто вкладывался в Финика, сейчас в интернете появился новый развод. Вам люди связываются с вами, когда узнают, что вы участник финансовой пирамиды Финика и предлагают вам возврат денег которые вы туда положили за какой-то определенный процент петь будут очень сладко могут манипулировать тем самым повестись вот как раз таки может любой участник на вот эту уловку тем более мы видим что финика очень много людей верят и до сих пор остаются верными доронину и даже в другой его проект пошли но вот что вы сейчас на экране видите вот эту форму заполнения не ведитесь на этот сайт во первых с вас берут данные потом вас Возможно, их куда-нибудь будут продавать, вам будет спам приходить. Во-вторых, с вами могут попробовать связаться, попробовать подключиться через удаленный доступ к вашему компьютеру и тем самым тоже все ваши данные свистнуть. Ни в коем случае на это не ведитесь. Примите тот факт, что финика Скам, да, вот пирамида отработала, даже довольно неплохо отработала. В новый проект Доронина, не знаю, хотите идите, хотите нет, но похоже больше всего на добор. Ну и ни в коем случае не идите в монету Юми, Ройку, который предлагает тоже возврат там какой-то небольшой для тех кто потерял деньги финика конечно можете зайти но никаких своих денег не вкладывайте то есть там есть какая-то партнерка у них где они дают по 50 монет юми за видео отзыв то есть можете да всеми своими командами большими заходить, выстраивать реферальную сеть, но никаких монет не покупать. Вам по 50 монет дали, вы их вывели и все обменяли на биткоин. Так хоть да, часть вы какую-нибудь вернете, но ни в коем случае не докупайте новых монет, потому что это как финика, как токен FNK, посмотрите на график, все просто летит вниз и будет дальше лететь вниз. Потому что 32% в месяц они уже себя показали и люди, которые зашли в начале год назад, они уже снимают сливки и продавливают курс вниз. На этом все.